Сегодня мы с вами говорим об L-карнитине. Это такой удивительный продукт, который, пожалуй, нужен сегодня всем. Аспектов применения L-карнитина на самом деле великое множество. Смотрите, мы все знаем о том, что L-карнитин ускоряет процессы жиросжигания на фоне физических нагрузок. И по этой причине он часто применяется в коррекционных схемах снижения веса вот но а, и конечно же знают об использовании l-карнитина в спорте а, и вот давайте мы с вами сейчас как раз и разберем какие аспекты l-карнитина очень важны именно в спорте оказывается l-карнитин вообще давайте разберемся что такое-карнитин многие считают что это аминокислота не совсем точно потому что l-карнитин это Амин, то есть это, я бы так сказала, только частичка аминокислоты. Вот аминокислота состоит из аминов и кислот. Так вот это амин, а, карнитин. Второе, многие считают, что это витамин. А, тоже не совсем точно, потому что к витаминам относятся те вещества, которые не синтезируются нашим организмом. Л-карнитин. Синтезируется нашим организмом. Синтезируется он в печени, в почках и в головном мозге человека. А, но, к сожалению, не у всех людей он синтезируется в достаточном количестве. И поэтому нам нужно дополучать его извне, из продуктов питания. И вот а, поэтому его относят к витаминоподобным веществам из разряда аминов. А, и L-карнитин в больших количествах может содержаться в продуктах животного происхождения. Но в первую очередь это мясо, а также может содержаться в твороге, молочных продуктах. Но в мясе больше всего мясо говядина, баранина, крольчатина, курица. Вот в этих продуктах содержится много l -карнитина. Средние мясоеды могут употреблять в день до 300 миллиграммов карнитина. У нас потребность в может быть и выше на самом деле, но поэтому считается, что если мы едим мясо, чтобы нам покрыть суточную потребность в нам нужно съедать ну, в среднем где-то полкилограмма или килограмм вареного мяса. Это, это нереально много. Нереально. Дело в том, что при варке мясо еще теряет примерно 50% л-карнитина. Вот, на это тоже обращаю внимание. Но а вегетарианцы или веганы, или веганы, как правильно сказать, не знаю, как лучше, они, естественно, испытывают определенные дефициты в карнитине И это приводит к тому, что у тех, кто людей, кому не хватает элькарнитина, они испытывают а, повышенную утомляемость и а, плохую переносимость физических нагрузок. А, а, вот недавно ехала в поезде и разговаривала со своим попутчиком. И вот он говорит, что а, те люди, которые, ну как бы вот он бывает... Работает вахтовым методом, и он говорит, что у нас однажды в нашу, так сказать, дружную команду влился человек, который вегетарианец. То есть и он сам там, себе готовил какие-то вегетарианские блюда, но, в общем, практически не употреблял мясо. Выдержать он смог на вахте всего три дня. Потому что практически падал от усталости. То есть вот L-карнитин это то, что повышает выносливость в условиях высоких физических нагрузок. Это очень важно. Что делает L-карнитин? L-карнитин направляет жирные кислоты в митохондрии. То есть это по сути дела Транспортная тележка такая, которая цепляет за, себя, за собой жирные кислоты и протаскивает их в митохондрия. Что такое митохондрия? Митохондрии это наши мини-электростанции, наших клеток. В них синтезируется энергия. И энергия, лучший поставщик энергии, является, вы знаете, глюкоза да, глюкоза и жиры. Так вот, жир, он по своей емкости энергетической значительно больше, чем глюкоза. Вот. И поэтому организму, Лучше, конечно, из жиров брать энергию. И вот как раз митохондрии а, и трансформируют энергию жирных кислот в а, энергию работы. Вот. И а, кроме того, L-карнитин еще выполняет роль очень универсального детоксикатора для тех же самых митохондрий. Вот когда образуется много энергии а, в результате а, сжигания жирных кислот, то и образуются их продукты отходов. И вот эти продукты отхода опять-таки молекула алькарнитина цепляет на себя и выводит из митохондрии. И за счет того, что она очищает митохондрии от продуктов обмена, митохондрии становятся более эффективными в плане энергопроизводства. Вот, поэтому алькарнитин это наш энергопроизводитель, я бы так сказала. И люди, которые занимаются спортом, ходят в тренажерные залы, они знают, что эль-карнитин это та биологически активная добавка, без которой в спортзал лучше не ходить. Почему? Потому что повышается выносливость, это первое. Повышается уровень спортивных результатов, это второе. Меньше болят мышцы, меньше идет накопление молочной кислоты в мышцах после физических нагрузок. И плюс ко всему еще один важный аспект. То есть если это люди, которые занимаются аэробными видами нагрузок, то есть это бег, плавание и так далее, то они бегают быстрее и по времени дольше. Благодаря L-карнитину. Те люди, которые занимаются силовыми нагрузками, тяговыми видами спорта, то они могут благодаря элькарнитину поднимать большие веса и Большее количество подходов. Вот это что касается вот, выносливости и эффективности работы в спорте. А, что еще нужно сказать? Что касается коррекции веса. А, действительно, L-карнитин способствует снижению веса. Но при одном очень важном условии. При наличии физических нагрузок. Сколько бы вы L-карнитина не съели, а если не будет после приема L-карнитина примерно через полчаса физических нагрузок, ну хотя бы даже банально встать, прогуляться там пешком, одну остановку или там пройтись по лесу и так далее. То есть если вы не совершили никаких физических действий после приема аль карнитина L-карнитин-то жирные кислоты в митохондрии доставил. Но митохондрии их не сжигают и не образуют эту энергию. Жир не сжигается. Понимаете? Поэтому обязательно нужны физические нагрузки с L-карнитином. И реально, те люди, которые употребляют L-карнитин, и на фоне физических нагрузок у них идут лучшие процессы жиросжигания. Кстати, ну немножко добавлю, где у нас находится зона жиросжигания, во время физических нагрузок это можно определить по нашему пульсу то есть есть так называемый субмаксимальный пульс это 220 минус возраст 220 минус ваш возраст это будет субмаксимальный пульс и вот от этой величины субмаксимального пульса вы берете в среднем 70 процентов и это будет та, тот пульс при котором идет эффективное жиросжигание не выше, а именно 70. Кто-то говорит 60-70, кто-то говорит 70-80. Поэтому я беру среднюю цифру 70%. Вот это та самая оптимальная зона жиросжигания при вот таком пульсе, при таком уровне физической нагрузки, когда у вас пульс 70% от субмаксимального. -суб Просчитать вы можете его самостоятельно. То есть для меня это пример 120 ударов минут. То есть не так много, как кажется, да, но тем не менее это самая эффективная зона с жиросжигания. Что еще нужно сказать? А, оказывается, л-карнитин способен ускорять обменные процессы, то есть ускорять метаболизм. А, проводились исследования, по-моему, они еще проводились в 1997 году, а, среди детей подростков 14-17 лет, страдающих ожирением. Брали две группы. Первую группу, ну, все, все группы, конечно, с ними проводились занятия по питанию, по правильному питанию, да. А, с ними проводились определенные тренировки, вот. И а, в течение первых восьми недель им никаких биодобавок не давали. Просто наблюдали, как идет снижение веса на фоне питания и тренировочного процесса. Значительного снижения веса не наблюдалось, то есть как бы сколько-нибудь значимого. Но когда во второй фазе добавили L-карнитин, то в экспериментальной группе, а в другой принимали пустышку дети, так вот в той группе, в которой принимали L-карнитин, у них снижение веса за 3 месяца произошло, примерно на 4 килограмма а в той группе, которые не принимали L-карнитин, на 0,68 кг. Понимаете, да, насколько значим оказался прием L-карнитина? карнитин способствует нормализации жирового и белкового обмена. И жировой обмен – это наш холестерин, конечно же. Да, и те люди, которые употребляют L-карнитин, у них снижается уровень плохого холестерина, так называемых липопротеидов низкой плотности. Это атерогенные липиды, которые, собственно говоря, и приводят к развитию атеросклероза сосудов. Плюс ко всему, элькарнитин еще и способствует повышению уровня хорошего холестерина, так называемых липопротеидов высокой плотности. И было замечено, то есть я сейчас говорю о том, где еще l карнитин применяется, кроме спорта и похудения. То есть l карнитин оказывается очень хорошо помогает нашей сердечной мышце, нашему сердцу. У л-карнитина есть эффект так называемой вазодилатации, то есть расширение сосудов. За счет расширения сосудов улучшается приток крови к сердцу, улучшается отток токсичных метаболитов от сердца. Вот. И сердце работает лучше. И считается, что дефицит эль карнитина в рационе людей повышает риски развития сердечно-сосудистой недостаточности и риски стенокардии, ишемии, инсультов, инфарктов, повышает риск нарушения сердечного ритма. И вот применение L-карнитина значительно улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. На фоне л уменьшается число сердечных приступов, у некоторых они проходят полностью, Уменьшая, повышается физическая выносливость. То есть человек не испытывает одышку при физических нагрузках, при которых ранее он испытывал эту одышку. Кроме того, L-карнитин способствует тому, что ну, у некоторых людей даже вообще соцетинокардия проходит на фоне L-карнитина. Были даже и такие наблюдения. Но тогда доза L-карнитина должна быть достаточно большой, то есть это где-то в среднем 3 грамма в сутки. Вот При такой дозе значительные клинические эффекты наблюдаются. Еще одна уникальная особенность L-карнитина – о которой я вот не знала, честно говорю, я вот просто прочитав информацию, вам до, до, до, дополняю, да. Оказывается, л-карнитин повышает фертильность мужчин, то есть повышает детородную функцию мужскую. Почему? Да потому что на фоне л-карнитина увеличивается количество сперматозоидов и их подвижность. И это доказано клинически. И люди, которые употребляют в течение 3-4 месяцев элькарнитин, у них значительно, у мужчины имеется в виду, у них значительно улучшается спермограмма. Вот, еще одна такая важная особенность, на которую обращаем внимание. Еще один момент, где применяется элькарнитин, синдром хронической усталости, который может проявляться нарушениями сна, усталостью, раздражительностью плохой соображаловкой, как я так всегда говорю, да, вот эти состояния, они значительно корректируются на фоне приема l Поэтому L-карнитин нужен не только тем людям, которые испытывают тяжелые физические нагрузки или занимаются спортом, но и людям, которые занимаются высоким умственным трудом. Это офисные работники. У них тоже идут очень большие затраты энергии, и им тоже нужны эти калории. Да. И самые легкие калории, которые мы получаем, мы, конечно, получаем из глюкозы. Это понятно. Но, например, немножко вернусь опять к физическим нагрузкам. Когда человек занимается спортом, то гликоген мышц очень быстро расходуется. Это, так скажем, депозитная форма глюкозы, да, гликоген мышц, он расходуется очень быстро. Уже за полтора часа интенсивных физических тренировок гликоген из мышц полностью уходит. Откуда тогда организму брать энергию? И вот тогда включаются жиры, да? и поэтому, конечно же, очень важно, чтобы был карнитин. Еще на что хочу обратить внимание – Элькарнитин, оказывается, может использоваться при снижении аппетита. Вот. Дело в том, что э, применение элькарнитина улучшает эффективность многих пищеварительных ферментов. И за счет этого улучшается аппетит. Поэтому элькарнитин могут применять люди после перенесенных заболеваний, после операции, для скорейшего восстановления. Элькарнитин ускоряет регенерацию тканей. То есть если для заживления тканей тоже можно использовать L-карнитин. И вот те самые направления, где L-карнитин особенно широко применяется. О дозировках L-карнитина. Если вы занимаетесь спортом и ходите в тренажерный зал, то, конечно же, вот оптимальная доза во многих спортивных добавках я сейчас не говорю о продуктах корпорации «Сибирское здоровье», которую я представляю, я вообще говорю о спортивных, биологически активных добавках с элькарнитином, то, как правило, средняя статистическая доза – это 1000 мг. Но для активных спортсменов доза элькарнитина должна быть в районе 2-3 миллиграммов. Если человек занимается спортом очень профессионально, то тогда доза л-карнитина карнитина может достигать и 5 граммов. И 5 граммов. То есть 2-3 грамма это для активно занимающегося спортом. А 1 грамм в среднем для тех, кто спортсмен-любитель. И более 3 граммов, 5 и более грамм это для профессионалов. То есть вот такая доза. В корпорации «Сибирское здоровье» есть L-карнитин. Поставщиком этого высококачественного и высокоэффективного быстро усваиваемого L-карнитина является для корпорации «Сибирское здоровье» известная швейцарская фирма «Лонза». Это самый качественный L-карнитин. А вообще какие добавки с карнитином лучше выбирать? Да? Во-первых, нужно обращать внимание на то, ну, есть жидкие формы, есть капсулированные формы, есть таблетки растворимые в воде и так далее. Вот часто жидкие формы элькарнитина содержат различные вкусовые добавки, подсластители, консерванты. Поэтому нужно обязательно читать составы. То есть это не есть самый лучший вариант использования такого и Хотя очень удобный жидкий вариант. Да, выпил, сразу же, во-первых, усвоение идет быстрое, да, энергии, приток идет быстро. Все, но вкусовые добавки могут иметь место. Таблетированные бывают, вот шипучие таблетки, там бросил. Но там тоже могут быть различные добавочки. Да. Вот Тоже читаем это, смотрим составы. Есть капсулированные формы или таблетированные формы. Ну, капсулированный, как правило, добавок никаких не содержит, там чисто L-карнитин. Вот. У нас в нашем продукте l от сибирского здоровья из линейки Siberian Super Natural Sport содержится 726 мг чистого, высококачественного, быстро усваиваемого L-карнитина от компании Лунза. Это конкретно L-карнитино ну, самая быстро усваиваемая такая форма чистого L-карнитина. Я иногда смотрю некоторые добавки спортивные несибирского здоровья. Там написано в составе L карнитина тартра 1000 мг, но чистого вещества 670 мг, допустим. Да? То есть не все усваивается из этой дозы, а только часть. Вот. У нас усваивается вся, все 726 мг, которые туда положены. И усваиваются очень быстро. Как только алькарнитин попадает в желудок, он тут же начинает усваиваться. Вот. Поэтому L-карнитин рекомендуется применять за 30 минут до физических нагрузок. То есть, если вы идете в тренажерный зал, то вы употребляете минимум 4 капсулы алькарнитина. 4. И тогда будьте уверены, у вас повысится выносливость, вы будете меньше уставать, у вас будут меньше болеть мышцы. И вы будете повышать свои спортивные результаты, и вы будете эффективнее сбрасывать вес. Значительно эффективнее, если будете потреблять L-карнитин. Вот. И что еще хочу сказать об L-карнитине. Применение L-карнитина, кстати говоря, по продолжительности, может составлять один месяц, два, три и даже более. И на самом деле он абсолютно безвреден для организма человека. Но есть так называемый L-карнитин и D-карнитин. L-карнитин это природная форма карнитина, то есть та, которая вырабатывается в организме. И L-карнитин в большинстве случаев мы покупаем в магазине в спортивного питания, в аптеках и так далее. Но L-карнитин при длительном употреблении может трансформироваться в D-карнитин. Это его зеркальный изомер. Но D-карнитин, к сожалению, способен блокировать каналы, ну как бы продвижение жирных кислот в митохондрии. И поэтому после 3-4 месяцев приема элькарнитина может, скажем так, возникнуть эффект, ну не то чтобы привыкания, да, но вы не будете чувствовать такого мощного эффекта от элькарнитина, как если бы вы его принимали в самом начале. Поэтому рекомендуется сделать, допустим, трехмесячный курс элькарнитина, ну максимум трехмесячный, да, а потом сделать 1-2 месяца перерыва и потом приступить снова к приему рекорнитина. Все, что я хотела вам рассказать об рекорнитине, я вам рассказала.